Всем привет! Сегодня у нас с вами блины Филадельфия. Для этого нам потребуется, для теста нам нужно молоко, яйца, мука, немножко соли, немножко сахара. Для жарки мы жарим на подсолнечном масле. Для начинки, для начинки мы используем рыбу. Вот, у нас нерка, но можно любую красную рыбу. А, у нас слабосоленая, можно и подкопченную тоже будет вкусно. А, плавленый сыр можно использовать. Также можно использовать самый сыр Филадельфия. Но мы сэкономили, мы купили плавленый сыр. Тоже очень вкусно. И зелень, желательно зеленый лучок. Можно укропчик, конечно, добавить, но по вкусу. Но зеленый лучок рекомендую. Так, приступаем. Как я говорила ранее, нам нужно молоко. На молочко. Так, в бутылке у нас 900 миллилитров. Значит, примерно нам потребовалось миллилитров 750. Да? 700, 750 мл молока. Дальше мы убиваем туда. Яйцо. Вот чай на ложке, или, как говорят, по чайу ножа. Чай на полную. У а нас сахара мы берем на кончики, потому что у нас дети будут есть еще и просто для них, цветами. Но это не повлияет никакой никакому образу, не бойтесь на то, что у вас будут сладкие, сыры, и у и ладейки. Так, примерно мы сюда кладем 7-6 кольев сахара, 8 Теперь добавляем смесь. Сразу я вам расскажу, потому что мы вместе будем отсчитывать, я буду сюда записывать. Я на глаз обычно делаю, поэтому сейчас будем сюда откидывать ложечкой и вот посчитаем, сколько потребуется в итоге. В общем, мы замесили. А, потребовалось, я посчитала мне итого 15 ложек столовых муки. Теперь мы ставим разогреваться нашу сковороду. Вот мы включаем. А, так, так, дальше. А что нам потребуется во время жарки блинов? Мы с вами вот сюда маленькую кружечку налили масла подсолнечного и взяли вот такую ватку. Вот, я буду эту ватку макать в подсолнечное масло и обтирать перед каждым жаркой блина, буду обтирать сковороду. Вот, и еще что потребуется, нам потребуется такая тарелка и крышка. Да, мы пожарим, сложим, обмажем сливочным маслом кусочком маленьким, закрываем и жарим дальше. А, еще самое главное, нам потребуется лопатка для переворачивания блина. Так, я вот чувствую, уже у нас горячая сковорода, можно начинать. Жарит линия. Подлизывается. Долго. Mm. Долго. Mm. За что? 20? Папа, а ты сколько, сколько ставишь? Двадцать! Двадцать! И ты думаешь двадцать? Да, А папа сколько думает? Папа думает, ничего он не думает. Да? Да, Сколько ты да. как думаешь? Пять! Пять съешь? Пять, пять. блинов! И ты пять, и Мирон пять, и... И то Я зомневаюсь, что в пять. Он сам как пять блинов. Ой, самая забавная, самая тварная. Нужно нарезать либо попросите кого-то нарезать быстренького либо жарки, либо Нам Да? Нам надо понимать, нам Теперь открываем нашу рыбку. Так, берем Добавляем рыбовичку нашу вкусненькую. Снимаем. Теперь что? Нам нужно ложечку берем. Вот это вся задумка в Ну Как принято, да? Суши, роллы какие-то там делают с сыром в Адельфе, рыбой красной. Так и мы очень вкусно получаем. Берем немножко вот так сделаем колпаской так Теперь берем рыбку, одну штуку, посыпаем сливка ручков. Вот видите, что мы что закрываем ну вот. Филадельфия у нас получились. Всем приятного аппетита!